Многие люди верят в то, что в очаге вулкана всегда находится раскаленная лава или озеро лавы, которое готово при определенных условиях в любой момент извергнуться. О том, что это не так, рассказал геолог из Университета штата Висконсин в США Натан Андерсон. Магма под слоем земной коры между периодами вулканической активности охлаждается настолько, что затвердевая образует очень прочную корку твердой породы. И чтобы пробить такое образование, нужна огромная помощность мощности сила, значительно превышающая силу, необходимую просто для поднятия жидкой магмы над краем кальдеры или кратера. Натан Андерсон сообщил, что 765 тысяч лет назад на территории Калифорнии в США взорвался супервулкан, при извержении которого образовалась новая кальдера Лонг-Вэлли. Обрушение стенок кальдеры в момент этого извержения подтверждает, по его словам, проявление мощной силы, прорывающей затвердевшую лаву. Супервулкан изверг свыше 600 кубических километров раскаленной породы. При изучении магматической породы на месте извержения супервулкана было обнаружено большое количество изотопов аргона в породе. Аргон быстро испаряется из горячей породы, поэтому если бы нагревание магмы занимало много времени, аргона бы в ней почти не осталось. Это объясняет то, что магма в Кальдере нагревалась более быстрыми темпами, в течение нескольких десятков лет, а не тысячи или сотен тысяч лет, как считалось ранее. Как отмечает сам Андерсон, его открытие говорит о том, как мало мы до сих пор знаем о вулканах, особенно о происходящих в их недрах процессах в годы, предшествующие извержению. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика Алатра. Знание Исконной физики Алатра